Приветствую, дорогие друзья! Здравствуйте, дорогие наши подписчики Академии Голтиса! Я обращаюсь к вам с такой великой радостной новостью, что тот мартовский семинар, который мы отменили из-за карантина, мы перенесли уже на конкретные даты, это 27-28 июня, то есть семинару «Быть». Я поздравляю вас с тем, что закончился наконец-то этот карантин. Слава тебе, Господи, как говорится. Ну и теперь, так как вы понимаете, что когда импульс войдет в вашу жизнь, все те, кто еще не познакомился с методикой исцеляющий импульс, не впустил исцеляющий импульс не только в свою жизнь, но и в жизнь всех тех, кого вы так любите что у вас новые и новые перспективы, вы станете сильнее, красивее, выносливее, приобретете новые крылья, чем бы вы ни занимались, или физической деятельностью, или творчеством, у вас просто этот потенциал достижения поставленных целей, он непременно взлетит просто в небеса. И очень трогательно тоже хотел бы поблагодарить и от чистого сердца, и лично я, и от всех Работников Академии Голтиса трогательно то, что вы не отказались от принятия денег, так как мы сделали рассылку, звонили каждому из вас, предлагали вернуть деньги. Вы сказали нет, мы хотим попасть на Голтиса семинар. Никаких возвратов. Всего лишь два человека, ну там по каким-то причинам, попросили вернуть материю, но тем не менее тоже обещали, что найдут время или приедут там на практический семинар в Карпаты. Поэтому низкий вам поклон, дорогие друзья, дорогие братья и сестры, дорогие будущие импульсанты, за то, что вы так цените ту возможность познакомиться с методикой слияющий импульс и открыли свое сердце, открыли свою душу для нас. Благодарю, до встречи, на... Киевском семинаре, еще раз, 27-28 июня.